Сегодня кажется, что вирус захватил весь мир, и нет от него спасения. Но это не так. Ваше здоровье в ваших руках. И это здоровье находится вот в этом тюбике. Гель-дезинфектор, антисептик, производство компании Faberlic. В нем 70% изопропилового спирта. И если вы, каждый раз, находясь в помещении, где были другие люди, будете обрабатывать поверхности, руки этим гелем, антисептиком, дезинфектором, то здоровье будет действительно спасено. Ваше здоровье в ваших руках – Берегите себя и берегите своих близких.